А ну-ка, отойди, сейчас я Ну что же, друзья, а сейчас мы узнаем, кому досталась вот эта куколка. Давайте наберем на это видео 10 тысяч лайков. Лайк, лайк, лайк. Тетя воспитатель, вы такая классная. Новые вы девчонки даете. Да какая я тетя воспитатель. Зовите меня просто, Рокерша. Ух, ничего себе, вот и Локинса. Ой, здравствуй, Панки! Очень рада тебя видеть. Силусай, а показать тебе, что у меня в рюкзаке спрятано. Ой, Панки, да ладно тебе? Ведь все прекрасно знают, что у тебя там в рюкзаке спрятан твой плюсатик! Чего? Это что такое? плюсатик? Ой, недалекая ты моя, ну миска, миска его плюсовый. Ааа, -а -а. разговаривай здесь на непонятном языке. свою сокровище с собой носить. Ну, становишь ты? Ну ладно, лопится, а мой гадь пошли. Хе, тоже мне сокровище. Где он его взял? Не знаю. Может этот плюсарчик его, его сокровище. Может быть. Ты слышала? У него там сокровище в рюкзаке спрятано. Нужно поверить, поверить нужно. Ага, пока кто-то другой до этого не додумался. Что это такое? Мадам Клин, ты знаешь, что это такой? Mm -mm. Не знаю. Какой-то странный камешек. Слушай, ну я всегда знала, что Панки какой-то странный. Смотри, какие-то камни в рюкзаке носит, пятит. Не, ну он, конечно, хотел всем показать. Но почему-то все отказывались. Хм, что это за камешек? Хочешь до него дотонуться? Не-а, не хочу. А вдруг я в лягузку пиво что-то из чего? Смотри, какая касается. тут будет зеленая такая. -а -а -а. -а -а. Не, не хочу. Вот ты тусиха. Красные у Панки. Волшебный камешек, правда? Мне очень нравится. А он столько-то молчал. Вот какие сюрпризы он умеет делать. Ну что ж, давайте начнем открывать наших маленьких сестричек. Как вы думаете, сегодня нам попадутся повторки или новые куколки? И из какой группы они будут? Младший или старший? Давайте скорее посмотрим это. Где наша подсказка? Смотрите, это сплюшка! Наверное, я так себе думаю, это кошечка. И вот здесь такие буковки, как будто спит. И розовый шарик. И наклеечка. Мы уже добрались к третьему слою. И, конечно же, открываем. И та Тадам! Смотрите точно, это клуб пижамные вечеринки И это будет, как вы думаете? Конечно же, Бэби-сплюшка Наш брелочек Белая сумочка С очень классными глазками И носиком-сердечком И здесь вот такая розовая масочка для сна Ну конечно же, сама куколка вот она, красавица младшей группы! А, у нас первая повторка! А теперь переходим ко второму шарику! И наша подсказка! А, смотрите! Это будет золотой шар! Ух тышка! Но у меня уже есть все куколки! И это опять будет повторка! Интересно, кто же сегодня будет в этом золотом шаре? А вот он! Какой он все-таки классный! И третий слой. И мы сейчас увидим, кто меня ждет. Кто-кто-кто-кто? Sự... то sự... кто sự... та дам <иibet> <иibet> <иibet> Не хочет, как всегда. Брелочек. У... Вау, круто! Это босс! Вы знаете, вот все куколки, которых я очень долго искала... Теперь мне попадается в повторках! Ну что ж, конкурс на 300 тысяч подписчиков! Жди нас! Ой. Круто! Мне очень нравится ее сумочка! Она такая классная, красного цвета и с сердечком! Да еще и замочек, наверное, эта куколка здесь прячет какие-то сокровища, раз она под таким замочком! Вот она, красавица! И она точно меняет цвет, посмотрите! У нее ножки темненькие! Вот она, блестящая красавица, Бэби Босс! А мы пока что откроем третий шар! Но ну, я надеюсь, мне таки попадется куколка, которая мне еще не достает! Ну что же, подсказочка, какая ты здесь? Это фото финиш. Это спортсменка! У меня уже все спортсменки есть! А не достает мне вообще-то до коллекции еще 8 куколок из второй волны! Ой, и наклеечка! Это ты здесь внутри, бейсболистка? Или ты? Тачдаун! Наш брелочек розового цвета. Сейчас мы узнаем по обуви, кто нам попался. А, -а, а, бейсболистка! Это бейсболистка. Вот ее сумочка. Она очень похожа, сделана в форме мячика. Очень классная белого цвета с розовыми ручками. Ну и конечно же сама куколка. Вот она, какая хорошенькая, в розовых трусиках и очень классной прической. Ну что ж, друзья, вот такие куколки попались в ней сегодня. Это опять повторки, так что ждите конкурс в следующем видео на одну из этих куколок. Давайте с вами сделаем некий опрос. Напишите мне, пожалуйста, вам нравится видео больше с детским садом или со старшими куколками? Я с нетерпением жду ваши ответы. Ну что же, друзья, а сейчас мы узнаем, кому досталась вот эта куколка. Поехали! я тебя поздравляю и очень за тебя рада. Обязательно свяжись со мной по электронной почте, чтобы я отправила тебе вот эту маленькую, манюсенькую куколку. такой классную и обалденную. Очень яркую. А электронная почта будет внизу в описании под этим видео. И до встречи в следующем видео. Чао, какао!